Ючерс на золото торгуется в диапазоне 1290-1210, который отмечен уровнями на графике. Есть ли признаки продавца или покупатель еще силен и рост на этой неделе будет продолжаться? Добрый день, коллеги! Давайте посмотрим маленько по золоту. Итак, очень важный момент, который случился буквально пару недель назад. Мы на золоте, еще и на прошлом контракте, прошли очень важный диапазон цен. Он у нас э, здесь, в 1.267 и 1.246. Вот в этом диапазоне, возможно, был открытый интерес продавца. Мы на прошлой неделе с вами прошли этот диапазон еще 26 числа, поэтому мы по факту можем э, уже думать о том, что золото будет и намерен у нас расти. А насколько оно вырастет и по если признаки продавца здесь однозначно пока нет мы с вами видим как наторговались несколько дней назад в районе 1267 1260 долларов а некий объем поэтому пока мы находимся выше этого объема никаких шортах даже не сразу рассматривать а идем вверх идем вверх может быть даже до тех самых целей там в районе 1292 вполне реально в случае если мы провалимся с вами за 1260 тогда уже надо будет рассматривать шортовые модели но пока признаков к этому нету, надо смотреть более внимательнее. На евро покупатель удержал котировку на тесте объема 1.16.90, но верхний экстремум, который выделен на графике, пробит не был. Означает ли это присутствие продавца в рынке? 6 е фьючерс на евро-доллар двигается вверх уже достаточно давно и только ленивый не продавал поэтому пока ленивый продают, рынок будет двигаться вверх. А ни о каком развороте речь пока не идет до тех пор, пока мы действительно находимся выше целевой, выше целевой зоны это 1.16.90 1.16.50 а, и даже несмотря на то, что мы не пробили сразу хай, это тоже по большому счету пока ни о чем не говорит, тут даже больше есть сигнал, мы практически с вами оттестируем а, по в вконтакте этой самой зоны которая находится в районе там 1001 1680 поэтому читал анги ждем коррекции который может состояться в до диапазона сейчас некий такой флет а, но даже несмотря на это мы из этого флета скорее выйдем вверх нежели вниз потому что а народ все еще продает а, евро доллар и б контрольный объем все еще ниже и все еще сильнее На фьючерсе канадского доллара появились признаки продавца на фоне сформированного крупного объема на профиле контракта, который отмечен на графике слева. Близок ли канадец с коррекции вниз или это очередной маневр перед продолжением тренда вверх? На фьючерсе 6C на паре доллар-канадский доллар действительно очень интересная ситуация. Ну, Ситуация интересна, во-первых, тем, что инструмент беспощадно растет, если речь идет про фьючерс, и народ беспощадно его если тоже речь идет о фьючерсе. Но с другой стороны, есть действительно признаки того, что это безобразие заканчивается, потому что Глядя на рыночный профиль, да, и понимая, что весь основной э, объем, да, большой, скажем так, где вполне возможно был открытый интерес покупателя э, в районе 80-100 и 79-800, он у нас был пройден. Э, пройден, причем очень уверенно, такое ощущение, что здесь его как будто бы и нету, так что это действительно первые признаки разворота. Но с другой стороны, с другой стороны, мы с вами накопили некий флэт. Флет uh, в диапазоне 79-80, 79-58, ну и с хайм 80-63. Этот флет будет пока у нас uh, копиться. Однозначно здесь должен набраться некий объем, который будет uh, показываться разворотом. Но в ближайшем uh, будущем, в ближайшем будущем uh, конкретного разворота не не рисуется, скажем так. Поэтому даже несмотря на то, что мы застряли в боковике, выход вверх все же э, вероятнее, чем выход вниз. Хотя, безусловно, чем ниже мы 79-58 окажемся, тогда уже будем говорить о развороте. Мы видим, что нефть марки Brent уже неоднократно удерживалась в районе 44 и 54 долларов покупателями и продавцами. Велика ли вероятность продолжения торговли нефти в консолидации и появился ли продавец на тесте зоны сопротивления, которая отмечена на графике в районе 54 долларов? нефть марки бренд действительно торгуется консолидации очень плотненько 47 долларов и 4350 это зона покупателей здесь скорее всего есть открытый интерес а его и так же как и здесь в районе 54,20 начинается скорее всего открытый интерес продавца а кто из них сильнее по факту сказать будет очень сложно если просто посмотреть в рыночный профиль то можно сказать что профиль примерно одинаково поэтому шанс у всех одинаково но движение вверх это пока приоритетное движение пока до зоны продавцам мы не дошли начинается там в районе 55 долларов не раньше а отсюда вывод пока двигаемся туда тут уверенно но ну, а там уже надо будет смотреть паттерны и возможно резкое накопление объема до да, в какой-то точке там приблизительно в районе 55 долларов каковы перспективы роста фьючерса на индекс ртс на фоне подхода к крупному объему продавца отмеченного на графике. Перспективы роста индекса на ртс действительно не нерадужные. Действительно, тот сопротивление, к которому мы подходим в районе 106 с половиной тысяч, оно действительно большое. И цену здесь будут встречать, потому что это объем большой и вероятность того, что здесь открытый интерес продавца остался, действительно очень большая. А с другой стороны, пока и вот это вот выглядит не так уж и плохо, то есть по объему, если посмотреть, там все в принципе. Очень благородно, мы накопились, дали инициативу. Сейчас идет коррекция теста. Поэтому я бы сказал так: до тех пор, пока мы находимся в, в районе. 100 тысяч ровно 97 300 то есть вот этот вот объемчик с вами контролируем мы пока рассматриваем лангово хотя бы в среднесрочном перспективе вот если же мы оказываемся ниже чем 97 тысяч тогда уже конечно не так радужно все это дело ну и уж понятно если падаем ниже чем 93 700 то все это конечно печально и больше смотрится в шорт поэтому среднесрочно можно поторговать в лонги, почему нет но без фанатизма в районе 106 с половиной тысяч фьючерс должны встречать. На фьючерсе российского рубля мы видим сформированный крупный объем в нижней части графика и рост цены вверх. Есть ли признаки присутствия покупателя и какова вероятность продолжения роста? действительно крупный объем внизу это признак покупателя более того он не просто накопился в самом низу он уже дал инициативу уверенно поэтому мы смотрим на доллар рубль не на фьючерс доллар рубля вверх и при этом уже относительно достаточно давно сейчас мы застряли в неком боковике с границами 60 тысяч двести пятьдесят это нижняя граница верхняя граница 61900 собственно говоря и 61300 и 50. И все из этого, из этого боковика мы выйдем скорее вверх, нежели вниз, пока некая консолидация, возможно там до нон-фарма или еще каких-то там событий. Но перспективы на рост более серьезные. Мы не должны падать ниже, чем 59 600, ну и в принципе не должны возвращаться в консолидацию всего объема с границей 58 500. Поэтому позиционно можно в данный инструмент вставать именно в лонговую позицию.